Добрый день! И с вами я Михаил Шилов, автор проекта макивара.ру. И в этом видео я хочу рассказать Вам о подделках макивары Камертон и МБША. Макивары Камертон и МБША это конструкции макивар, которые разработаны мной. У меня имеется на, э, на эти макивары патент. Они настолько популярны стали за последние годы в мире, что они есть абсолютно везде. На всех континентах и материках, даже в Антарктиде, на полярной станции «Прогресс», и там есть мои макевары. И не мудрено, что эти макевары пытаются подделывать, и нечистую на руку товарищи э, всячески пытаются использовать либо э, название, либо какие-то части бренда, либо конструкцию, идею и так далее, для того, чтобы производить свой какой-то контрафакт и пытаться продавать его. Что касается России то здесь эти вопросы решаются, они все-таки защищаются как-то патентным там, правом и так далее. К тому же я в России сам нахожусь, и поэтому эти вопросы можно как-то порешать. Но огромное количество тех, кто занимается контрафактом, находится на территории э, Украины. В связи со сложной геополитической ситуацией, эти люди малодосягаемы. Вот. И сегодня я хочу поговорить об одном негодяе, который обосновался ну, там, там и довольно успешно, в кавычках, э и довольно давно подделывает макивары конструкции Камертон. Это владелец сайта макевара.нет. Ну, что хорошо у этого сайта? У него хорошо лишь одно, у него хорошее название. Макивара нет, потому что макивар там действительно нет. То, что там продается, это не макивары. Хочу сказать, что внешне они очень сильно напоминают макивары Камертон и МБШ, что сильно вводит в заблуждение тех, кто хочет приобрести значит, изделия оригинальные. Вот. Но там изделия находятся именно контрафактные. У меня в Украине есть один представитель только. Вот, э, кто это? Можно найти на моем сайте Вот Это единственный человек, который на территории Украины может продавать именно мои макивары, причем они не производятся на территории э, Украины. Они. Делаются в России, а там только продаются. Макевара.нет не имеет никакого отношения к МакиВарам моей конструкции. Раньше эти, эти товарищи, которые э, на макевара.нет, они пытались даже под, пользоваться брендом. Вот. Но этот вопрос мы регулировали дистанционно. Вот. и сейчас они называются по-другому например даже э, макеварый камертон и мини камертон они называли те макивары, которые у них там называются типа рингтон сейчас именно после того, как у нас состоялся некий диалог. Ну так вот, пользуются товарищи тем, что они недосягаемы пока. Но я думаю, что скоро, в самое ближайшее время, ситуация как-то разрешится, и кризис между нашими государствами э -э, not упадет, станет намного проще. Я думаю, что я доеду пообщаться с этим товарищем, приеду ли я там один, или с группой поддержки, я пока не знаю. Но думаю, что мы сумеем регулировать эту ситуацию, Особенно учитывая тот факт, что опыт в подобных вещах у нас есть. Так что я думаю, что все решим. Мы просто культурно посидим, поговорим, пообщаемся, выявим то, что считать контрафактом, что не считать контрафактом. И посчитаем э, тот ущерб, который нанесен был. И думаю, что мы как-то сможем э, найти компромиссы. И ребята найдут возможность нам как-то компенсировать э, те наши потери, э, которые... Э, а благодаря им у нас в общем-то произошли то есть упущенные выгоды к сожалению мы конечно не сможем компенсировать ничего тем товарищам которые у них макевару приобрели и вот именно поэтому я записываю сейчас этот видео для того чтобы научить э, людей которые хотят приобрести действительно настоящую макевару камертон самую настоящую и отличить ее от э, подделок а также предостеречь тех кто чисто падки на вид и думает, что если вот конструкция похожа, внешний вид напоминает, то это то же самое. Это неправильно. Там совсем не то же самое, поверьте мне. Если конструктивно макевара похожа, имеет похожий внешний вид, это вовсе не говорит о том, что она обладает такими же самыми свойствами. И я сейчас объясню, как отличить макевары и что там не так. Почему я решил разобрать именно сайт макивара.net Дело в том, что на самом деле подделывают в Украине Макевары, Камертон и МБШ и другие нечистые на руку товарищи. Но они не могут являться в должной степени конкурентами. У них могут купить только те, кто погнался за дешевизной. Ну и просто попасть в ту ситуацию, когда скупой платит дважды, дурак трижды, а лов платит всегда. Вот. Эти же э, делают внешние макевары довольно хорошие. Хочу отдать должное, столярка, столярка как таковая, что касается внешнего вида, э, по крайней мере по фотографиям, что я вижу, она на уровне. На уровне. Вот, э, э, поэтому э, можно ошибиться и действительно ввестись в заблуждение. Но здесь та же самая концепция. Как с айфоном, когда китайский iPhone чрезвычайно похож на настоящий, на оригинальный, но если, скажем так, действительно разобраться в ситуацию, то его только в ведро. А почему? А потому что свойства, надежность, функционал совсем не те. Объясню почему в принципе невозможно воспроизвести тот функционал, который есть на макиваре МБШ, даже если макивару МБШ взять, снять с нее все лекала, чертежи и все такое прочее, и все равно не получится, даже если геометрически ее полностью воссоздать, почему не получится получить те же самые свойства. Дело в том, что м -м, детали... Особенно самая сложная деталь, такая как боек она должна одновременно быть очень упругой, иметь высокую силу сопротивления и в то же время гибкой. Добиться этого чрезвычайно сложно. И дерево само по себе, как таковое, как его не распили, и какое дерево не возьми, ясен ли или неважно, хоть любое гибкое дерево, оно не может обладать такими гибкими свойствами, чтобы э, при изгибе, который требуется при работе на макеваре, э, для достижения байка, в отбойник, чтобы удар произошел, чтобы она работала так, как надо. То есть цельная доска, цельный кусок дерева работать так не может. Это в принципе невозможно по всем правилам сопромата. В итоге, если эта доска цельная, то что может быть? Она может быть либо тонкой и очень упругой, чрезвычайно, то есть она будет гибкой, и она не будет выполнять полностью своей функции, которая нужна. Либо, либо она будет настолько жесткая, что на коротком рычаге она не сможет работать должным образом. И, соответственно, э она будет либо э опасная, потому что она не гнется, либо она ломаться будет. Вот. Все очень просто. И разработка именно такого конструктива бойка, который бы соответствовал данным требованиям, то есть был одновременно упругим и в то же время в достаточной степени жестким, это довольно сложная вещь. А производить его в промышленном масштабе, так как это делаем мы, для этого нужно специальное, довольно высокотехнологичное производство, имеющее определенную систему менеджмента качества, у которой есть карта этого процесса, на котором этапы все абсолютно прописаны и каждая деталь она воспроизводима. То есть это не уникальные, скажем так, изделия, а изделия серийные, рубанком просто. И самому один человек, столер, не сможет сделать в нормальном количестве нормальные макивары. Вот. Может, конечно, как, предположим, появиться такой ну, умелец, как Страдивари, который делал индивидуально скрипки. Там, да? Одну скрипку очень долго, вот так один человек может сделать там, одну макивару и добиться в ней определенных свойств. Но тоже методом проб ошибок, для этого нужно учесть опыт предыдущих поколений, Страдивари тоже ведь учился, да, он учился, ну там Ати. это целая школа была, то есть для этого нужно было выучиться и потом что-то принести свое, а тут и, и там клановая школа, что называется, семейная, то есть учился тоже. Вот, здесь то же самое, для того, чтобы разработать классную Макевару, нужно пройти годы, чтобы эти свойства получить, нужно было пройти огромный путь, то есть здесь высокотехнологичная база. Здесь большое количество знаний, здесь большое количество проб и ну, ошибок, но самое главное, заложены те свойства, которые может в них заложить, которые может эм, э, дать в техническом задании только тот человек, который на Макиваре работает постоянно и всегда на протяжении многих лет и обладает специфическими знаниями по этому поводу. Это я. да, Потому что я на Макиваре работаю больше 20 лет, э, гораздо больше. А разрабатывать я Макивару начал как раз 20 лет назад. Это Макивару Камертон. Вот, И э, именно потому я разработал ее, что я обладаю специфическими знаниями науки о человеке. А, то есть я знаю, э, специ... э, знаю как э, воздействие на макивару и воздействие макивары на человека влияет на определенные процессы регенерации, восстановления. Поэтому я понимаю, как правильно макивара должна работать, чтобы оптимально соответствовать тем требованиям, которые нужны для набивки, для постановки ударной техники и так далее. Человек, который как бы хорошо, качественно внешне макевару не воспроизвел, но не обладая такими знаниями, не может заложить в нее тех технических условий и тех технических, то техническое задание, и выполнить те технические условия, чтобы получить те качества, которые усилят нужные воздействия на человека и минимизируют вредные. Потому что одно дело быть столяром хорошим, а другое дело быть практиком, который понимает, что нужно заложить э, в это дело. И макевара, учитывая тот факт, что это не просто подушка, набитая конским волосом или какой-нибудь набивкой другой, а это снаряд, который действительно высокотехнологичный, в него заложена масса свойств, не может быть воспроизведен просто в обычной столярной мастерской. Э, я уверен и знаю это точно, что те, кто на макевара нет, макевары производят, сами эти макевары в должной степени не, не юзают пользуют. Это, почему я это знаю? А знаю потому, что у моего официального представителя в Украине после того, как э, калечились э, э, люди на макиварах от макивара нет, они приобретали мои макивары потом и говорили, что это небо и земля. То есть на одних и тех же семинарах э, висели рядом, да, макивары от макивара нет и мои макивары, макивары Камертон и МБШ. Люди сравнивали и говорили, да. Это несопоставимые вещи вообще. И потом эти Макивара нет убирались просто в долгий ящик или э, оставались в зале, если их ну, оставляли там, чисто для мебели. Вот. Э, дело в том, что если присмотреться к изделиям от, от Макивара нет, можно заметить, что байки у них цельнодеревянные. Как я значит, уже говорил, э, байок не склеенный не может обладать теми упругими свойствами при той должной степени сопротивления, которая нужна э, в работе на макеваре. У них они цельные, значит они либо очень гибкие, либо они очень жесткие. Все, другого не дано. Нормальными свойствами по гибкости и жесткости может обладать цельный кусок, но только какого-нибудь полимерного материала. Мы в принципе думали в свое время создать такую макевару на основе каких-то полимеров, из чего делают современные спортивные луки. Но отказались, потому что тогда утратится некое преемственность. Дело в том, что макивары это не просто снаряд, это некий мостик из прошлого в будущее, из ортодоксального через настоящее и в будущее. Через макивару мы сохраняем традиционность в карате и в других боевых искусствах. Поэтому мы все-таки решили ее делать деревянную, хотя деревянную макивару сделать намного сложнее, чем, предположим, если бы она была частично металлическая или полимерная. Вот. Ну, в общем, боек должен быть только клеенный. По-другому быть этого не может, в принципе, никак. Только так. Опять же, посмотрите на большой, огромный модельный ряд, который идет у Макевара Нет. Такой огромный модельный ряд говорит о том, что люди просто не понимают тех свойств, которые должны быть туда заложены. Они опираются на чисто свое умозрительное понимание о том, что можно было бы на этой макеваре сделать. То есть, как можно было бы к ней встать и, учитывая то, что они видели наши макивары, мои макивары, пытаются что-то повторить. В итоге, что-то накручивают туда по длине, по размерам, по всему прочему, не понимая того, что добиться оптимальных свойств вполне возможно и в одной вещи. И она будет в себе абсолютно полностью все, э, все сочетать. А огромный модельный ряд говорит о том, что они не добиваются э, в одной макеваре всех свойств. Не добиваются. И даже то, что э, у некоторых видов макевар не хватает пружинящих свойств и э, они усиливаются пружинами металлическими Говорит о том, что характеристики бойков абсолютно не соответствуют тем параметрам, которые должны быть на макеваре. Упругое свойство байка заменяется пружинищем, свойством пружины. При этом боек абсолютно не пружинищий, он не изгибается. Он просто отгибается, не изгибаясь, да, то есть не пружиня. Есть такие у них конструкции. То есть такой большой модельный ряд. Я еще раз повторюсь, говорит о непонимании того, как должна макивара работать, как она устроена и каким характеристикам она служит. Сдвоенные макивары, которые в разные стороны имеют два байка, тоже говорит о том, да, и, и пишется, что верхняя часть для работы верхний уровень, а нижняя в нижний. Говорит о том, что человек тоже абсолютно не понимает, как идет работа в верхний уровень. Если макивара закреплена высоко и в верхнюю часть наносится, значит, удар, она будет отгибаться. Да еще мы бьем вверх. верхулаг будет обязательно заламываться. И именно поэтому при работе верхнюю часть, верхний сектор, макивара должна быть инвертирована. Она должна отгибаться ну, наоборот вниз, а не вверх. Это абсолютно понятно. Вот. Для тех, кто на макеваре работает. И даже другие, контрав... даже другие производители, которые гонят абсолютный контрафакт, и то пытались нивелировать это свойство, делая в нотообразную макивару, чтобы боек у нее, если верхнюю часть бить, уже находился под углом. Да? Ну вот. Это, конечно, не решение, но, по крайней мере, там у человека понимание есть о том, в каком положении кулак на боек прийти должен и как макивара будет работать дальше. Вот. Э, просто не хватило э, способностей и опыта для того, чтобы создать макевару, которая бы соответствовала э, требованиям. А вернее и, и не опыта не хватило, ничего. А просто захотелось... Создать что-то такое, чтобы не сильно попахивало тем, что, что конструкция была ну, туворована. Значит, у меня эти же товарищи вообще не заморачиваются. Они особо ничего не пытаются менять. Первые макевары вообще были конструктивно абсолютно схожи. Что касается того, что они делают сейчас, то происходит такая ситуация, что даже те апгрейды, которые мы выпускаем для макевары, они просто полностью дублируют. Выпустили мы ремни для макивары, они выпускают ремни для макивары. Придумали мы платформу для макивары настенную, да, для портативной, они тут же придумали платформу для макивары. Сейчас я рассказал про то, что надо клееный боек делать, они скоро и бойки клееные делать тоже начнут. Но ума как склеить у них уже не хватит, потому что вот здесь, ребята, надо, быть, надо подключать к работе сопроматчиков, надо подключать технологов. Здесь столерам быть мало, может и подключат, но Опять же, не обладая э, теми знаниями, э, чтобы понимать, что в эту макевару нужно заложить, воспроизвести это будет в принципе невозможно. Потому что надо понимать, для этого нужно быть пользователем. Разработчик должен быть пользователем, таким как я. Это уникальные сочетания на самом деле, поэтому э, я и смог создать такую макевару, которая настолько популярна, что ее используют ведущие в мире специалисты. И ведущие мировые И вот, ее признали лучшей макеварой в мире, и почему она получила такое широкое распространение. То есть на всех континентах она находится, везде работают. Японцы работают, на ней считают ее великолепным изделием. Вот сумками для макивары сделали наверняка скоро они и сумки делать начнут так что вот обратите внимание на то что это полностью об, э, это плагиаторство а то что они даже макивары называли э, камертон можете посмотреть на их сайте на отзывах которые самые ранние там еще за 2000 там как э, за за тринадцатый год что ли там у них идут где там типа люди пишут в отзывах спасибо за мини камертон то есть они вообще то есть даже Макевар называли Камертон, а на внутреннем рынке они называют эти макевары аналогами макевар Камертон и МБШ. Ребята, это не аналоги. Еще раз говорю, не ведитесь на это дело. Это абсолютный контрафакт, который только внешне похож. Если вы не хотите купить предмет мебели, опасный для здоровья, не в той степени для здоровья, что вы вот поработаете на них и, э, скажем так, умрете. Нет. Для здоровья ваших суставов и рук, если вы хотите иметь реальный прогресс, эти макевары от макевара.net не годятся ни в коем случае. Я авторитетно заявляю, что это просто галимый контрафакт. И еще нужно понимать тот факт, что у макевары есть регулировка. Регулировка, опять же, это узел регулировки, эта штука довольно сложная. Она возможна, опять же, только при тех условиях, что есть абсолютно правильное понимание, какие эм, параметры э, в упругость и жесткость байка заложены. Если этого не понимать и не добиться этих параметров у байка, регулировка не будет работать абсолютно. Она не будет менять жесткость макивары в каком-то большом диапазоне. То есть это будет просто чистый, чистый мебель. То есть получится либо то что движение ползуна, который меняет жесткость сопротивления, будет либо очень сильно влиять, либо не будет влиять вообще. Я сейчас объясню ситуацию. Если э, боек сам по себе не настолько упругий, насколько надо, то усиление сопротивления будет настолько в, э, сильным при подъеме э, ползуна, что она тут же потеряет всю свою пружинистость а а а мгновенно, тут же. Вот. то есть вы немножко приподнимете, и, и жесткость станет настолько высока, что она намного будет пересиливать упругость. Вот, и поэтому невозможно будет из, изменять силу сопротивления от 100 кг, предположим, до 350 Она меняться будет от э, 100, и вы чуть-чуть подняли, и у нее сразу же будет сопротивление 400, и, и там э, будет излом сразу же. Она не будет упругой. Вот, либо же наоборот. Если это будет очень-очень гибкий боек, то там -то и система до, на, на, на наоборот будет изменена. Надо просто понимать, как это работает. То есть, если человек на макеваре не работает, ему кажется, кажется что боек должен обязательно согнуться в том месте, где э, значит, находится ползун. И о том, что этот человек, который создал эти макевары с сайта макевара.нет, именно так понимает эту ситуацию, говорит то, что он создал еще дополнительный фиксатор, который с наружной стороны фиксирует э, боек как раз по уровню тому, где поднимается ну, отбойник. Это некий хомут, который захватывает э, самый боек. То есть человек считает, что именно в этом месте должно перегнуться. Да нифига подобного. Если мы выше поднимаем по уровню э, ползун для сопротивления, то боёк будет гнуться вовсе не в этом месте, где находится ползун. Он будет гнуться либо выше, либо ниже. Скорее всего, центр самдуги находится выше, как правило. Вот. Она выгибается в форме лука. Если это непонятно человеку, который это делает, он это, ну, в этом в принципе не в состоянии понять. Почему он это не моделирует? Почему он этого не знает? Потому что он сам даже на макиваре не работал и не представляет, как это вообще работает. Вот. Поэтому я еще раз авторитетно заявляю, человек, который производит макевар, он абсолютно не понимает, что он делает. Он делает просто внешне похожие изделия. Ну и самое важное, о том, как э, различать, мои макевары от поддельных макевар я расскажу в другом видео ссылка на это видео будет в этом видео или в аннотациях к этому видео или на сайтах там есть много степеней защиты я расскажу какие это степени защиты то есть ошибиться при покупке невозможно поэтому если вы покупаете макивар чужую вы делаете осознанный выбор и потом конечно ко мне претензий быть абсолютно не может по поводу того чтобы там, у, у меня приобрести боек на чужую макивару, которую э, состряпали по образу подобию. Вот. И еще важный момент. Опять же, про модельный ряд. Мы, мы выпускаем один единственный вид макивары МБШ и один единственный вид макивары Камертон. Если мы какую-то модель усовершенствовали, то предыдущую модель мы не выпускаем. Здесь мы полностью поддерживаем политику э, но тайфона. Я бы так ее назвал. То есть, если. Выпустили модель новую, предыдущая модель снимается с производства, потому что в новой модели сочетаются все лучшие самые качества. Но абсолютно все апгрейды, которые мы производим для макевар, э, которые сейчас стоят на производстве, они подходят к макеварам, которые были произведены ранее. И наоборот, ранее произведенные апгрейды абсолютно хорошо подходят к в самой последней конструкции. Уверяю, что э, те апгрейды, которые делают по нашему, по нашему образу и подобию э, поддельщики, те, которые гонят контрафакт, э, не учитывают это правило. у них для каждого изделия, для каждой модели свои какие-то апгрейды. То есть, понимаете, если вы хотите дальше развивать вместе с нами иметь какие-то последние значит обновления то здесь только ваша политика должна быть такая что это должны быть наши макивары только так и чтобы не было вопросов по такому поводу что э, мои методики которые разработаны для макивары камертон и мбш используются на аналогах да в том числе которые произведены э, на макивара нет вы понимаете, вы не получите тех результатов, которые я декларирую, потому что э, это не те макивары совсем, они не тех свойств. Не буду говорить то, что на тех макиварах от макивара нет ничего нельзя работать, можно на них маке, работать. Например, на них можно, если они жесткие очень, можно набивкой сам заниматься, если понимать как это делать, но постановкой удара заниматься на них точно нельзя, это совершенно гарантировано. Правильной постановкой удара заниматься нельзя, либо можно заниматься постановкой удара по другой методам, Методики. Если это макивара не будет иметь отбойника. Суть моей макевары в том, что у нее есть отбойник и, и регулировка. И как они э, взаимодействуют между собой, эти два параметра, и для чего э, вот они нужны, заложено в моих методологиях. Если мою, мои методики не знать и ими не владеть, то вложить э, те качества, которые надо, в макивару такой конструкции невозможно в принципе вообще. Вот. Э, поэтому те макевары... Не годятся, там отбойник не нужен, и узел регулировки тоже не нужен. Единственное, у них макивары, которые можно использовать, наверное, по жизни, это те макевары, которые в виде обычной пружинящей самгидоски. То есть обычная доска, вот как стандартная, традиционная, вот, значит, кинавская, ортодоксальная макивара. Вот именно такая. И то, если они делают ее исцельной самгидоски, то она должна быть и такая же, собственно говоря, как кинавская. Она должна быть скошена на конус и ну, сгибаться как лук при вот ударе, и отбойника никакого на ней быть не должно, потому что в методике работы на традиционной э, ну макиваре э, отбойник не нужен, он не имеет никакого смысла, потому что там другая методика работы. Вернее, э, моя методика она более продвинутая, она более э, над уходящая Вперед она, в ней заложены большее количество э, моментов и аспектов, которые ответственны за постановку э, так, удара. Э, их и невозможно проработать на традиционной макеваре, что не надумаляет ее совершенно никак, потому что другие скажем, вот аспекты, для которых она изначально была разработана, на ней прорабатываются великолепно на макиваре же камертон и на тембша можно проработать весь спектр ну, э, всех аспектов которые на макиваре вообще возможно проработать на традиционный плюс еще добавлены абсолютно новые э, вернее аспекты это не новые просто на новой макеваре вот такой конструкции их можно проработать а на старой нельзя и еще очень важно то что все макивары мои оригинальные они продаются только э, в России и продаются из России, по всему миру, но из России. Все сайты, с которых официально продаются Макивары, Камертон и МБШ, зарегистрированы э, в России тоже. Имеют они, э, самый главный домен, они ру, то есть это Макивара э, вот. Э, и другие, по которым идут нотационные продажи, но самый главный сайт это www.makivara.ru. Также есть еще в социальных сетях сообщества, и только с них можно купить официально макивару. Больше того, можно связаться непосредственно с нами, у всех наших изделий есть серийные номера, но об этом опять же я расскажу в отдельном видео. Смотрите в аннотации и в подсказке к этому видео, где найти то видео, в котором рассказывается, как отличить, Оригинал от подделки. Ну и по поводу э, внешнего вида. Вы посмотрите на макивары оригинальные и макивары от нет макивары э, от макивара.ру, то есть оригинальные макивары Камертон и макивары МБШ изначально вообще не красились ничем. Сейчас они покрываются мастикой. Это сделано по просьбе потребителей, которые используют макивару на улице просто задавали вопросы чем бы макевару покрасить, чтобы она лучше сохранила внешний вид при ну, эксплуатации на улице, под дождем и так далее мы раньше давали советы, чем это можно сделать но в итоге мы решили покрывать просто практически бесцветной мастикой макевару сами, чтобы люди не портили ее внешний вид там, покрывая гипнотексами разных там, цветов окрашивая лаками там, и так далее почему? потому что макевара МБШ и Камертон обладает классной текстурой. Она сделана из высококачественнейших вообще материалов. Высококачественнейших где только можно. Там без единого сучочка все. Склеено идеально все. Это вообще шедевр на самом деле эстетизма и минимализма. Ничего лишнего. И когда вы видите макивару покрашенную, палаченную, имеющую какие-то эти марионные тона, сидела для красоты, все это прежде всего сделано для э, того, чтобы завуалировать какие-то дефекты и чтобы при, э, придать лучший э, внешний вид. Это как обкалывают мясо, чтобы э, там водой и всякими там э, э, э, э, солями, растворами, чтобы оно было это, более пышное. И колят его чем-то еще таким, чтобы оно было красным, да подкрашено. Это как э, в чай добавляли в столовых э, соду, чтобы он был более темный. Вот здесь это то же самое. Наши макивары, они без всяких украшательств, они натуральные, они настоящие. И в этом тоже фишка, понимаете? Никаких украшательств нет. Если вы, опять же, видите, что там все макивары покрашены, и еще покрашены лаком в придачу ко всему, то это, ребята, это просто говорит о том, что там, там что-то запрятали. Там за внешней нотоберткой, ну, за красивым фантиком, вовсе не та конфетка прячется, которую вообще надо. А как это говорится? Вот так обезьяны ловят. То есть ловят на красивость. Не все то золото, что блестит, понимаете? Важны характеристики и свойства. Ну а что касается внешнего вида, я вам уже сказал и повторюсь. Макевары, Камертон и МБШ это шедевр, шедевр эстетизма и минимализма. Эстетический минимализм. Они прекрасны. Но я думаю, что вы все поняли. Если макивара нужна именно вам или вашим друзьям, и вы хотите макевару кому-то подарить и, и, или извлечь из нее пользу, вы сделаете выбор в пользу настоящих макевар, э, тех, которые производятся профессионалами своего дела, то есть моей фирмой, фирмой Будушин, сайта макевара.ру. Потому что именно мы разработали эту макевару, эту конструкцию. Мы знаем, почему она такая. И какие в нее должны быть заложены свойства и характеристики, это знаем только мы. А если этих свойств не знать, то все остальное будет просто похоже, но качество внешнее может быть хоть и хорошее, но свойства будут абсолютно не те. Поэтому настоящие макевары с настоящими правильными характеристиками и свойствами только у нас. Удачи, друзья, и не ведитесь на подделку. До свидания.